Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир И сегодня Наконец-то последний уровень Игры Marvel Битва Чемпионов Миссия Капитан Марвел Ух, наконец-то И можно отдыхать И придумывать Какое видео делать дальше Я, кстати, хотел попробовать сделать пародию на песни Делать Например, в планах у меня пародия На песню Pegasus Device Пар... Сделаю Это пародию Бенди <смех> пародию на Pegasus девайс потом потом уже даже не знаю анимации как-то не очень идут пока у меня нету своего компа был, был бы свой комп видео бы выходили чуть ли не каждый день <смех> так все загрузилось все поехали Шесть кристаллов, неважно, всякая ерунда там и в них Итак Наш мастер, скрытый враг Конспирация Так, это не тот отряд Нормальный отряд нужен мне Да, да давай Или Анжелу взять да пофиг, давай Анжела, потому что она <смех> хотя бы поможет с Хелой мне возродиться в последний момент и одержать полную победу. Ой, звук. Я про звук забыл. Я все еще пытаюсь собрать мозаику, но это место, где бы оно и ни было, что-то со мной сделало. Расскажи мне о нем. Я начинаю понимать. Спасибо, что верил в меня, Фьюри. Вчера в вас психов, это часть. Вчера в вас психов, это часть моего контракта. А, вера в вас, психов, это часть моего контракта. Вера в вас псих Вера вас психов Это часть моего контракта Радостно, что тебе уж получше Мне удалось узнать, что приближаемся К лидеру этой группы скрулов. Идем со мной Мне нужна твоя помощь Так Финальный босс у нас скрул, Капитан Марвел конечно же будет и мы используем усилки, которые повысят мою мою крутость. Так. Так, я не что... Что она делает? Так. Так. Здоровья не надо. Вот вот это. Или не, не, не Вот это. Плюс 20%. Дальше выбираем оптимальный, оптимальный вариант дороги, чтобы собрать больше всего ресурса. И самый оптимальный вариант, где здоровье. Здоровьем нам много будет нужно. Красный. Красный хуйк. Против него пойдет у нас электрик. the Так, в смысле, он нанос, нанес удар в воздух, и блин, меня прибил. Черт. Я еще такого глюка не встречал. Удар в воздух и прибил. Вот вообще реально, это хрень была. А, нет, давай Сейчас, давайте я лучше призайду, блин. Просто не хочется просто так тратить электро из-за глюков. Сейчас перезайду-ка и... еще раз победю его, что не хочется тратить и персов только потому, что сглюкнула игра. Поскорее было сминога прокачать. <смех> вот это реально будет жесть. Когда. Да-да, все это я вс уже читал. Так, ну, электрик, конечно же, идет у нас. Доехали. Поджарим его. Зажарим. Да. Зажарили и побили. Вот теперь это прекрасная победа. Без глюков. Ненавижу глюки в играх, потому что они раздражают. Так, едем дальше. И сразу информация у нас. Черт возьми, Фьюри, мои надежды, что ты облегчешь мою работу, не оправдались. Капитан Марвел. Ну ты знаешь своих людей, не так ли? Возможно, даже слишком хорошо. Я не думаю, что это так, Кэп. А теперь ты преследуешь нас, словно гончие. Тут я не совсем назабрал. Итак, безопаснее <с> путь будет возле магнита. Хотя и домино тоже не такой уж крутой перс, если так понять. О, осьминожка у нас использует усил. Против магнита. На равных сейчас бьемся. Ну, или почти на равных, потому что... Нет, все Смейте мне звонить, блин. Все звонят и мешают. Надо заблокировать номера, чтобы не звонили в <могляет> Как же они меня бесят. Сейчас я забаню их всех, кто звонит. <клес> проехали. Сейчас не видео сейчас все испортят, почему мне там звонят. Так. Ладно, пошли дальше. мы остановились вот поехали и самый оптимальный вариант Morning Star, спасибо нет против вот этого чудака пойдем не так уж опасен он. против этого чудака пойдем ведь не так уж опасен он. череп и кости на моем пути, но я смогу его обойти. бак конечно, разнесли его в пух и прах. Тонс дальше. А, этот пингвин, то есть Kingpin, точно жердяй тот с деньгами. Kingpin, Колобок. Вы, монстры, делаете то же самое с нами. И делали много раз в прошлом. На земле, в космосе. Но что мы сделали здесь? Мы выживали, держались в тени. Нам, нечего... Нам ничего здесь не нужно. Твои слова пусты. Я здесь не для переговоров. Все чинжинги одинаковы. Ради выживания, но на деле понятно. С чейнжингами всем. Хорошо сказано Без комментариев <пин <-гвин> Пингвин То есть этот колобок Против ночного змеюги Так Спасибо, что испытал свой первый атак. Ай больше, что из первого атака, так он будет себя одолеть. Спасибо, прямо помогаешь. Так, атаку меня, может, не блокировал. Хотя я мог бы и так его победить, но ладно, рисковать не будем. Похоже, я сохраню сейчас всех своих персов. Всех своих персов сейчас сохраню. И, ну, конечно, х конечно Халк, потому что. У солдатика есть кровотечение, мы это знаем. Поэтому, Поэтому лучше брать. Электро побил красного Халка. Теперь Электро побьет зеленого Халка. Электро только Халк достается, видимо. Ты. Реально, блин. Ты будешь копить третью атаку. Спасибо, но я тебе раньше. Ладно. О, спасибо! он еще и оглушает. что а вообще оглушал раньше? Вроде бы нет. Да, меня хела спасла. Но бац меня оглушили, конечно. Ну реально, вот это. 300 хела даже не помогла с анжелой ну ладно самой анжела она как раз так слабенькая пусть пусть хотя бы она будет бесполезна конечно против финального босса поэтому Я даже не отскочил. какой тут Халк слишком накачанный. Дух персов уже продул. Ладно, у меня куча оживляло, куча зелий вообще у них. Еще вон сколько валюты игровой, чтобы можно было тоже на закупиться. Реально там можно. Тысяча жетонов. Это реально жесть. там... Вот так. осьминожка Поджал ножку. Кто там дальше у нас? Эх, побыстрее. Найти тоже сегодня будет. Хотя я сейчас будут теперь со всеми финальными боссами. Музыкальное видео, ну, кроме самых простых из первых глаз. О, oh, дату! И, наконец-то, финальный босс, а я уже заждался. Сминогар. <políticas> <inação> <initiation> Потому что запретил. Но не беда. Точнее, беда, но для тебя. Р нравится мне вообще этот осьминог. Самый крутой перец в моей команде. Ну, еще есть, конечно, у нас хела, который наносит просто невероятное количество урона. И финальная битва под музыку. Кажется, у меня нет выбора. Придется сразиться с тобой! Я собираюсь показать им, на что действительно способна Капитан Марвел. Вау. Не сдерживайся. Вот так они и побеждают, разделяя властвую, но уже слишком поздно. Так, что у нас, какие способности? Энергетическая чувствительность. Капитан Марвел генерирует дополнительные заряды энергии в качестве двух, когда она блокирует, получает удар или, атаку... или активирует специальную атаку. За каждое ослабление защитник получает плюс 50 к атаке и плюс 15% скорости увелич... увеличения энергии защиты способник. Этот защитник более пассивно, умело применяет защитные способности вроде блок и уклонения. 10 про... энергетическими зарядами и после активного дружного воспринимения, потому что он делается более агрессивно. Да, вот это реально 6 похож, будет. Ну, <свят> чё, если принять специальную атака 1? Ну, не суть. Музыка. Итак, музыка. Это было легко. Это чё было очередной жук, которого я раздавил. Реально. Почему в последнее время финальные боссы это реально какая-то ерундовина? Ну реально, дохнут как мухи. Вот. Ладно, было. Это реально была изи битва. Это опять. Это снова был не босс. Это снова не босс. Как хорошо, что вся этот уровень наконец-то будет полностью исследован, потому что реально тут боссы это не боссы, это реально какие-то неудачники. И я этому очень даже рад. Хотя чейнджинги они всегда были... Пролет, пролетными. Что <смех> ж говорить про них? Еще ни один ченглинг нормально не победил. О. <смех> Кучу трех звездных кристаллов на открываем. Итак, откроем, давайте. О, ну, блин, этот чемпион там был нормальный. Ну, ну ладно, призрак тоже ничего. Эх, ладно, на этом можно уже закончить. Можете выключать видос. Я просто пока пооткрываю кристаллы. До новых встреч. С вами был Лорд Альтаир. И ждите новых видео. И прошу, не отписывайтесь. Пожалуйста. А то уже... Там человек 20 уже ушло или...